Всем привет! Продолжаем делать что-то какое-то подобие игры. Игра будет, конечно же, не окончена, но тем не менее базовые понятия вы получите и сможете что-нибудь подобное сделать. Итак, на чем мы в прошлый раз закончили? В прошлый раз мы закончили на том, что добавили анимации игрока то есть объект нашего путешественника адвентура вот сделали анимацию анимация бегания влево вправо стояние анимация и падение есть это сделали дальше что нужно нужен еще мир какой-то чтобы был какой-то мир для этого для этого я вижу это как ну для вот этой простейшей типа игры. Для этого как минимум мне нужен будет нужен будет вот такой модуль war так, world items. Items есть здесь будут описаны объекты ну нашего мира. То есть это всякие картиночки. То есть это платформа, это там где-то факел, это там, ну, еще что-нибудь там, пол, ну, всякие, короче, возможные объекты. И второй модуль, который сегодня сделаем, это будет level, level 1. Вот так вот по-простому, без всякой ерунды, level 1. То есть это будет первый уровень. А, вот. А что, что нужно. Давайте с, начнем с реализации world items, items. World items у нас будет. Вот я решил пойти по другому пути. Уже есть наброски. А, не просто наброски, а уже короче готовые кусочки. Я их просто буду копировать и вставлять. Теперь смотрите. Так, осеты осеты Первое. Первое, я сделал такой классец. Background. То есть это фон. Просто фон. Вот. С какой-то картинкой. То есть будет фоновая картинка, которая будет рисоваться, и все. В принципе, конечно, тут же можно сделать какую-то анимацию, добавить. Может быть, картиночка будет плавно ездить туда-сюда, и еще что-нибудь. Это уже на ваше усмотрение. Но бывают такие игры, да, где на фоне там либо картинка двигается, либо какие-то облака двигаются, либо еще что-то. Но у меня это нету. Вы, конечно же, можете это сделать. Чтобы красивее было. Второе. Смотрите. Класс Base Item. Это базовый классец для всех остальных классов. То есть это будет базовым классом для всех вообще объектов на карте. Да? Ну, в нашем мире. То есть это... Стена, это пол, это там дверь, может быть, это сундук, ну я не знаю, все, что, короче, вы там придумаете, все здесь ä, можете описать. Вот, то есть это базовый класс, наследуется от спрайта, то есть это вам уже все должно быть знакомо, <как> и никаких проблем не должно быть. Вот. А что мы здесь видим? Здесь функция дроу, здесь функция update, вот которая будет, в принципе, переопределяться в э, наследниках. Дальше есть свойство Rect. Rect нам нужно, в принципе, для того, чтобы э, определять столкновение. То есть это будет содержать его x, y, ширину и высоту. И, соответственно, э, перебирая эти объекты, мы будем понимать, э, определять, стал сталкиваемся мы с ним или нет. Вот ну, и это внутренняя функция для того, для того, чтобы после того, как мы загрузим спрайты, нам нужно пересчитать, пересчитать некоторые значения. В данном случае значение rect, да? ну, нашего прямоугольника. И теперь давайте, давайте я еще сделаю вот такой классец. <класс> это базовый класс для айтемов, которые имеют анимацию U. Вот, потому что этот класс для классов для объектов, которые не будут иметь анимации, а этот класс для объектов, у которых будет анимация. И здесь, соответственно, будет пересчет. Вы с этим всем уже знакомы. Вот, здесь обновление индексов. Это обновление, которое будет вызываться при каждом кадре. Вот, и все такое. То есть здесь тоже, в принципе, ничего сложного не должно быть. Ну и, собственно говоря, давайте начнем. Смотрите, первый э объект это пустой empty. Это то пустое место на карте, которое будет пустое. То есть, в принципе, при отрисовке ничего там происходить не будет. Вот координаты по нулям rect, деду rect, будут возвращать вот базовое значение. То есть и минус 1, минус 1, это минус по x и по y и ширина и высота его. Вот. Соответственно, если мы будем определять столкновение, то у нас же наш экран имеет плюсовые координаты, значит в минус мы никогда не уйдем, ну и, соответственно, никогда с этим объектом не столкнемся. <клево> Дальше. Длинная платформа. Для длинной платформы, ну, например, давайте э, перейдем в наши ассеты ассеты, волк, статик и платформ Long. где тут ппп платформ лонг вот вот такая длинная платформа картиночка тоже немало времени потратил на то чтобы найти все эти картиночки найти какой-то какой-то набор картиночек для чего для какого-то одного уровня вот. ну в общем сейчас я подобавляю классы для вообще всех объектов, вот я их добавил их довольно много смотрите, есть какая-то конечно проблемка в том, что э, каждый э, очень много копипаста то есть идентичного кода То есть в данном случае отличие только в картинке конечно же это все можно было бы вынести наверное в какой-то один класс, но я когда это делал, я не выносил Потому что я думал, что я попробую каждому а, объекту, ну даже не каждому, но большинству объектов придать какую-то анимацию, да, чтобы было красиво. А, о какой анимации идет речь, вы ну, позже поймете, я вам объясню, да. Вот. Вы же, кстати, я просто копипастом это сделал, а потом кучу времени убил на поиск картинок, о чем я вам сразу. И, ну, о чем я вам говорил, что я кучу времени убил и вам говорю сразу сначала вы найдите все картинки продумайте все только потом начинайте писать потому что у меня по ходу писанины был поиск картинок и поиск картинок занял наверное, 80% времени чем написание этого всего соответственно вот и все вытекающие непродуманная где-то архитектура, если ее можно назвать это все добро какой-то архитектурой. но не суть короче у меня созданы классы для всех объектов на карте ну на нашем мире которые вот в данном случае есть вы сегодня это увидите да? что получилось а, так теперь смотрите вот есть классец то о чем я говорил да например для каких-то например объектов на карте можно создать анимацию то есть все эти объекты вот стены там верхняя стена uh, top wall border да это верхняя граница ну uh, left это слева стена тут есть еще right top wall border это, короче я уже не помню ну короче там когда увидите карту поймете что она ну мир uh, uh, состоит из множества слепленных <coughs> картиночек так вот а вот uh, есть одна картиночка стены, у которой присутствует анимация. Что это за анимация, тоже вам о ней расскажу. Дальше, смотрите, есть анимационные объекты на карте. К примеру, факел. У факела вот 10 картиночек. Соответственно, мы пронаследовались не от базового итема, а от animate, base item. Есть еще свет. Свет это люстра такая, она по-моему качаться будет, у нее 4 картиночки. Вот. То есть, это здесь описаны все наши объекты на карте. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Абсолютно ничего. Потому что, если вы внимательно смотрели предыдущее э, видео, то уже, в принципе, должны понимать, да, э, вот эти, вот эти, вот где они? <клёх> ну, вот эти все вещи. Обновления, что там считается, для чего считается, что за индексы и все такое. Теперь, смотрите, давайте э, посмотрим на наш уровень. Вот level, вот он. Теперь смотрите, уровень у меня задан просто в tuple, да, кортеж. Кортеж состоит из наборов кортежей. Смотрите, э, вот эта вот каждая буковка означает отдельный объект. То есть, в данном случае, на карте, она шириной, по-моему, 30, на сколько там, не помню. Вот, под каждую буковку есть определенная картиночка. Вот, смотрите. Ну, я не храню это, не вы к нигде. Просто тупо тут забил, забил и все. Смотрите, класс Level. Когда мы инициализируем, мы заполняем, заполняем, что? Так, вот сейчас это row, row, row, row. Вот нашу карту мы к нашей карте присоединяем наши объекты. А объекты мы выбираем в зависимости от буквок. Ну, например, если пробел, вот здесь пробел, то что мы добавляем? Мы добавляем пустой item, пустой empty, да, объект empty. А если же это P большая, да, то мы создаем платформу long. Вот здесь будут длинные платформы. Если там это маленькая A, то создаем там left wall border P1, P2, P3, ну и в зависимости от буковки. В зависимости от буковки. Вот, например, есть лампа, а то, то, о чем я говорил. И есть факел. Факел это большая буква Т. В нашем мире она находится вот здесь, факел, а вот здесь лампа. Вот. В принципе, здесь ничего сложного нет. Теперь смотрите, отрисовка. Что мы делаем? Сначала рисуем фон, а поверх фона рисуем все наши э, объекты. Да? То есть мы заполнили, заполнили э, вот нашу мапу. Что, что это за тип? Что это? это список. Это список из списков. Ну, грубо говоря, такой двумерный массив. Двумерный список, двумерный массив. Соответственно, мы пробегаемся по линиям, берем самую верхнюю линию, а в ней есть список, ну, то еще один список. И по этому списку пробегаемся и делаем апдейт. Почему апдейт? Потому что э, это у нас может быть либо анимационный м, объект, у которого надо пересчитывать э, FPS индексы, вот, и менять картиночку, либо же это обычный обычный обычный базовый объект для которого апдейт просто пустая функция да ну, то есть в принципе ничего не пересчитывается вот соответственно нарисовали фон и нарисовали все наши объекты event процессинг нам не нужен поэтому это пустое ps можно убрать но лучше не убирать пусть будет пригодится и апдейт вот, кстати update тоже надо Path сделать есть теперь смотрите у нас у нас вроде бы а, уровень есть и world items есть теперь это все добро нам надо поместить в наш гейм вот потому что в нашем гейме есть только adventure блин я не знаю как правильно он читается поэтому я вот читаю так как читаю но скорее всего я неправильно читаю Смотрите, импортируем наш levels, потом берем наш список и добавляем, создаем объект level. Дальше, что нам еще надо? Нам еще надо, нам еще надо создать такую переменную level index, то есть текущий индекс нашего уровня. То есть вот мы добавляем в список э, наш объект. Соответственно, он под индексом 0 будет. Вот. Когда вы там сделаете переход на новый уровень, вы просто обновите индекс и соответственно, соответственно... Дальше, дальше, дальше... В отрисовке. Что нам надо сделать? Нам в отрисовке надо сначала нарисовать уровень, а потом поверх если что нарисовать нашего нашего нашего этого э, ну путешественника дальше вин процессинг пробрасываем ивент на всякий случай вдруг нужно будет э, пусть будет и в обновлении в обновлении мы просто обновляем нашу к и того давайте и апдейт сделаем так, update, вот, вот так. Здесь тоже пусто, пусто. Есть, что еще нам надо? Блин, не знаю, запустится или нет, сейчас попробуем. О, запустилось. Так, но наш игрок не двигается, знаете почему? Потому что он за... А, мы же еще не сделали обработку этого всего. А... Вот наш авантюрер. И вот здесь, вот здесь нам нужно поопределять, может ли он двигаться или нет. Соответственно, can move. Сейчас я сделаю can move. О, вот она вот так вот будет выглядеть. А can falling падает. Будет выглядеть вот так вот дальше сейчас я объясню, что это все такое вот еще нам нужна открытая функция public функция вот такая set level дальше вот здесь none и, и в нашем уровне так, что нам надо сделать? Нам надо установить уровень. Так. Так. И где это мы сделаем? Сейчас, секунду, я уже... А, а это нам надо сделать в игре, да? Берем класс Game, берем вот этот set Adventurer. Вызываем функцию setLevelObject и устанавливаем текущий объект текущего уровня. Соответственно, если где-то здесь произойдет там, при обработке данных, перейдете на следующий уровень, то просто поменять нужно будет уровень и все. Вот этот объект. Теперь смотрите, что у нас здесь. Так, где-то, вот. кэнмов Ну, здесь я не буду вдаваться в какие-то подробности потому что проще самому разобраться ну чем объяснять вкратце только расскажу то есть достаточно это нарисовать на картиночке и определить то есть у нас карта наша состоит вот из картиночек да у каждой картинки есть ширина и высота и координаты соответственно когда мы двигаем нашим игроком нам нужно определить наезжает ли он на объект или не наезжает соответственно здесь мы определяем есть направление движения влево то мы берем временную координату берем текущую координату отнимаем нашу скорость и определяем цел что такое цел это ну номер ячейки до да, индекс ячейки потому что у нас 32 ячейки в ширину и 30 в высоту вот соответственно мы индекс ячейки определяем вот в данном случае си а, то есть это координат ну индекс ячейки да. определяем индекс ячейки дальше вот мы определили то есть если вправо то нам надо э, прибавить нашу скорость и получить временную координату да, то куда мы переместились бы сейчас да на следующем кадре Короче, определили эти ячейки. Дальше. Получили наш квадратик, ну или прямоугольник. А, вот. И что мы делаем дальше? Мы берем у нашего уровня, берем непосредственно объект map и доступаемся к номеру ячейки, а, то есть к x и y, или к а, столбцу и строке. Получаем первый объект, второй, третий, четвертый. Потому что нам, нам надо проверить объект слева, дальше объект внизу, там и вверху. Вот, короче, чтобы у нас вообще не было пересечений. Потому что у нас наш игрок может падать. Соответственно, если он падает, например, вот наш плеер, если он падает, да, надо нам проверить объект вот этот, вот этот. Вот, вот три, как минимум три объекта, да? Тут, тут, тут и вот тут. Вот. То есть вот эти четыре. А, не, по-моему, по-моему, по-моему, вот так вот. Ров. Плюс один. Ну да. Короче, вы на бумажке нарисуйте и все поймете. Так вот, мы получили четыре квадратика и дальше стандартными средствами пигейма э, э, мы можем определить коллизию то есть наезжает ли наш так rect, rect, э, наш э, игрок на какой-либо ли, на какой-нибудь из этих объектов если нет вот мы правильно if not если не выполняется то мы возвращаем True, то есть мы можем двигаться иначе false точно так же мы определяем падение ну для падения в принципе нам нужны всего лишь три э, объекта э, то есть вот когда я стою, плеер мне нужно узнать, раз, два, три что подо мной дальше, что вот здесь и что вот здесь и если там ничего нету, значит я могу падать, могу свободно падать, так вот, если нет столкновений я возвращаю true то есть я могу падать иначе я не могу падать а, вот вот сорян вылезли что-то там коммент на ю кто-то написал а, так вот так вот то есть чтобы понять эту логику вам нужно начертить по квадратикам расчертить этот мир и и посмотреть как бы вы определяли столкновение вашего игрока. То есть ваш, ваш игрок это, это такой, же, э, такой же квадратик вот в этом мире, который должен двигаться. У которого есть x, y, где он находится и ширина, и высота. Вот. Так, вроде я ничего тут не забыл. Не забыл. Так, двигаться мы не можем, потому что... Потому что у нас координаты не те потому что мы уже в стену въехали ой-ой-ой не наверное не там там же я тоже не могу а вот же у меня есть значение 64 192 а ну-ка по идее должны должны перемещаться о вот смотрите я двигаюсь но я не падаю Oh, очень интересно где-то где-то что-то я пропустил еще сейчас посмотрим сейчас посмотрим а нам надо в апдейте точно вот в апдейте перед тем как обрабатывать кнопки смотреть могу ли я падать или нет вот вот, падаю, приземлился, падаю, падаю. Теперь смотрите, вот такие игры на вот таких вот спрайтах, они могут быть очень красивые, просто очень красивые. В чем фишка? Вот видите, то, о чем я говорил, есть у меня а, анимационный объект. Ну, в данном случае, смотрите, факел и а, шатающаяся люстра. А вот это вот, видите, внизу якобы тень. Это я в, в гимпе, ну или в фотошопе, просто взял картиночку вот этого пола. И, в, короче, типа сделал тени. Так вот, так вот, так вот. Вот, вот смотрите, вот это F. Что такое F? Давайте найдем большую F. F это вот это Bottom Wall Border Anim1. Это как раз то, что я попытался сделать, знаете, там, анимацию пола над которым горит факел вот если очень хорошо постараться да там если художник какой-то нарисует все то будет очень красиво в том плане что вы можете даже сделать вот здесь типа какую-то тень накладывать можно сделать вот здесь когда горит факел, тени отбрасываются. Могут вот здесь тени какие-то быть. Ну, короче, везде можно подобавлять вот этих анимаций. А, вот, ну, соответственно, каждый, каждый там вот этот вот объект обложить вот красивыми анимациями. И, соответственно, может быть очень красиво. И есть такие игры, да, которые основаны на вот спрайтах. И они вот выглядят, ну, просто, как будто бы там все 3D. Конечно же 2D игру можно создать, ну, средствами, например, Unreal Engine, да, но это будет честная 3D, честные тени, ну вот, а можно, ну и соответственно сама игра будет занимать не очень немало места, но по сравнению с тем, сколько будет занимать вот эта игра. То есть это будет в разы по килобайтам или мегабайтам меньше, чем та игра. Там, конечно же, будет и рендеринг, и все, и тени, все красиво, но я видел очень красивые игры, которые основаны на спрайтах. Конечно, работы там много, и, в, и основная работа это посоздавать вот эти картиночки, посоздавать все анимации, посоздавать тени якобы, и т.д. и т.п. Здесь можно было добавить там облака двигающиеся, там еще что-то. Но здесь, как бы видите, чуть-чуть такой косячок есть, вот я вышел, вышел, вышел, и... И не падаю, ну не падаю потому что у меня вот этот объект полностью просчитывается, а надо его чуть уменьшить надо так сказать ноги даже не ноги а вот ну уменьшить проверки то есть в принципе чтобы он где-то вот так вот дошел и мог мог уже падать наверное вот ну давайте давайте я еще на карту эту добавлю еще платформу и в принципе я думаю все в принципе на этом думаю можно заканчивать а это я добавлю сейчас факел о давайте я факел еще вот сюда добавлю и вот здесь будет нет подождите l после l идет f а вот над этой f добавлю факел Здесь большую F. А вот здесь я еще добавлю плат платформ. Вот так вот сделаем. Ой-ой-ой. ой Вот так вот наделаем платформ. О! А что если еще вот тут добавить? Так, и запустим. В принципе, я хотел еще что-то тут поделать, но, честно говоря, уже очень много времени уш ушли на эти картиночки. И, в принципе, тут, ну, такое. Особо делать больше нечего. Это если вы хотите, вы, конечно же, можете это все сделать и дополнить, и чтобы ваша игра была красивая. Так, опа, как вы видите, факел, это у нас тот объект. Ого, ну это да, это большая картинка, она больше, чем... А тут я могу двигаться Ну вот по факелу надо посмотреть как я его рисую. вот я по-моему, специально делал чтобы сам объект он был выше а сам факел ниже короче ну как видите единственное здесь еще надо сделать чтобы стартовали с разных индексов анимации чтоб не было такого что все не однотипно в принципе все короче все, больше ничего делать не буду потому что потому что будут будете распространять эти все видео будете подписываться а если вдруг вообще это немыслимо будете становиться спонсорами канала то конечно же количество роликов будет больше ну и законченность будет больше потому что полноценно закончить игру даже то самую простую нужно очень много времени вот в принципе все, подписывайтесь, обязательно становитесь спонсорами, вот кнопочку можно найти там, делитесь этим видео, лайкайте и все такое, рассказывайте друзьям, и тогда будем стараться делать контента побольше. Все, всем спасибо за внимание, всем пока.